Всем добрый день, с вами Алексей Федорцов и сегодня рассмотрим один из кейсов ниша электромонтаж под ключ электромонтаж под ключ это именно в квартирах в домах а целевые клиенты это хозяева новостроек либо те, которые хотят все переделать и сделать генеральный ремонт а изначально какая ниша какие были вводные данные не было сайта, не было рекламной кампании. У заказчика было большое желание получить заявки на электромонтаж. Потому что это для него быстрый чек. И средний чек его более чем устраивал. Заказчик самостоятельно разрабатывал лендинг. Вот таким образом он выглядел Ну, изначально вид был слегка другой. Ну, он сейчас доработки, как видите, еще. Да? И а, попросил у нас заняться созданием рекламных кампаний. Мы приняли эту работу. И после подготовки запустили рекламные кампании. Вот рекламный кабинет. А, вот эти рекламные кампании мы запускали <coughs> и получили результат стоимость одного лида полторы тысячи рублей это очень дорого вернее даже стоимость лида была изначально еще выше а, так как мы а, знаем свою работу и поняли что есть небольшой вопрос с конверсией сайта и предложили поменять стратегию и самостоятельно разработали квиз для этого заказчика. Потому что знали, что квиз, он снижает недостатки стандартного лендинга И если на лендинге человек может долгое время изучать материал, в конце концов, конверсию не сделать, то квиз сужает рамки. и Если человек заинтересован, он все-таки оставляет заявку в большинстве количестве случаев. Вот вы видите ниже компании на, именно на квиз. Могу показать примерно как он выглядит. Ну, объявления составлены по правилам директа, что позволяет снижать стоимость. Вот так выглядит квиз. Вот. А сайт выглядел по-другому и конвертил по-другому совсем. А какие результаты мы получили? Вот статистика этих рекламных кампаний за последний период. С 13 по 20 марта 2020 года. Смотря когда вы этот кейс смотрите. Средняя цена клика составила 14 рублей 52, 52 копейки. Всего было получено... Вот тут у нас статистики 8 конверсий. Сейчас мы еще проверим все это в личном кабинете. Цена заявки составила 778 рублей в среднем. Это полностью устраивает заказчика, исходя из среднего чека. Ну, естественно, будем еще работать над снижением. Вот личный кабинет. Видите, здесь 11 заявок. А, это значит, что мы метрику, что цели в метрике мы подключили чуть позже. То есть здесь... Мы должны посчитать общий расход 6228 рублей на 11 заявок, которые мы видим здесь. И получим стоимость лида. 566 рублей стоимость заявки по этой связке. Наша рекламная кампания плюс наш квиз. То есть, повторюсь, если у вас есть стандартный лендинг и ваш конверсия не устраивает, просто протестируйте квиз у себя. А, вот э, заявки, в которые приходят на почту по электромонтажу. Вот они. Они дублируют заявки в сервисе квизов. Таким образом, нам удалось сильно увеличить рентабельность мероприятия Яндекс.Директ. То есть заказчик теперь вышел на плановые показатели, которые мы и заявляли с самого начала работы. Поэтому будьте внимательны, относитесь очень трепетно к конверсии своего сайта. Если что, тестируйте другие варианты. С вами был Алексей Федорцов. Если у вас есть вопросы, задавайте его под этим видео, обязательно отвечу. Мои контакты есть в описании к этому видео. Пишите, звоните, задавайте вопросы. Если понравилось видео, ставьте, конечно же, лайк. Если почему-то не понравилось видео, обязательно пишите в комментарии, почему. Я изучу вашу обратную связь и обязательно отвечу. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. С вами был Алексей Федорцов. До новых видео.